Все собрались на день первокурсника но погода как бы извините до свидания виззонтека никуда вот на проходной это все люди тоже стоят на мероприятии потому что вуз организовал автобусы и они э, в 915 9 15 и в 930 отправляются до главной площади где будет вот это вот все действие никто пока не понимает вообще куда нужно идти но вот автобусы стоят Главное, вот тут же не промокнуть, не наступить в лужу и целый день не ходить в обуви. Вот она площадь. Пока, честно, не знаю, где что здесь находится, потому что еще ни разу здесь не была. Я люблю СТБГУ. Сегодня здесь будет продаваться атрибутика СТБГУ. Футболки, свитера, сумки, все с логотипами вуза. А вот и оно, главное здание СПБГУ. Мой факультет находится в другом месте, но приятно увидеть лицо вуза. Очень красивое здание, такое яркое, красное. И памятник универсантам посвящается. Конечно, Питер не удивил, потому что дождь для него — это... В принципе привычное состояние конечно будет не так весело если там солнечный день был было бы гораздо удобнее вообще находиться на этом концертне на дне первокурсника у меня конечно уже такого трепта нет если мне было 17 18 лет да я бы жутко переживала не понимала что наверное здесь происходит сейчас я настолько спокойно к этому всему отношусь потому что я уже один раз это все уже переживала в куб гу тоже у нас был день первокурсника но хочу и все таки в спбгу раз я уж студентка значит надо и этот праздник посетить потому что он непосредственно для меня уже появились кураторы как я понимаю с табличками но у магистрантов нет кураторов, поэтому кооперируемся как-то сами. Я не знаю, будет ли кто-то из моих одногруппников сегодня здесь, не будет, вообще понятия не имею, но мне в любом случае надо будет прибиться либо к ИСТФАКу, либо к философскому факультету. Конечно, лучше к философскому, насчет ИСТФАКа это прям моя мечта, не сбывшийся историк, и историка тянет на ИСТФАК, а не на философский факультет. В общем, надо смотреть по названию табличек, где кто. Вот, ребята, с философией. Пока особо никого нет. Нашла я философский факультет. Тут ребята с бакалавриата. Пока народу не слушал, я много. С факультета магистров следовательства. Стоим, ждем. Там, Там очень много нас камер, журналистов, видимо, какие-то сюжеты и будут снимать. И, конечно, очень искренне вас поздравляем с этим главным праздником! Ура! Друзья, ну мы понимаем, зонтики в руках, но сами себе тоже поаплодируйте, поприветствуйте друг друга! И вам всем предстоит стать большой частью большой команды студентов, аспирантов, Конечно же, преподавателей, в общем, членами большой дружной семьи. Дорогие родители, родители которые присутствуют сегодня здесь, на площади, площади Сахарова, большое спасибо. Люда, а знаешь, у меня есть такое желание, на самом деле, познакомиться с ребятами предлагают предлагаю это сделать прямо сейчас. А, давай отправимся. Давай, возьмем зонты, Смотрим. самая настоящая болотистая, болотная, хотя, конечно, это лето, я думаю, порадовало всех. Ребят, застали жаркие петербургские деньги. Кому было жарко этим летом? Поднимите руки. И да, ближе. Подходите, давайте с вами знакомиться. Университет, Университет с потрясающими традициями. Давайте мы сейчас с вами вспомним научный язык, который вам, я уверен, уже знаком. Будем называть. Ваши факультеты. А есть, есть у нас здесь, например, москвичи. А вдруг? Москвичей нет. Хорошо. Давайте с петербургцами пообщаемся. А как родилась идея поступать в Санкт-Петербургский госуниверситет? У меня. Старший брат закончил и бакалавриат, и магистратуру, а также мама работает в бакалавриата. Слушайте, но ну, шансов не было поступить куда-то еще. Мы поздравляем вас, приятно познакомиться. Как вы так решили я далеко не не уехать, отдаваться от родного На дома? На самом деле, я просто часто здесь бывал, мне очень радовался. В тех я решил приехать сюда. Но вы рады, что вы поступили? Да, безумно рады. Мы вас поздравляем, поздравляет э, вся площадь. Друзья, давайте громче, давайте громче а вы тоже студент да в этом году поступил Маша чем мечтаете заниматься Биологией. а вы придумали чем именно ну мне очень нравится нейробиология мозги очень интересно вот именно здесь место. ты понимаешь места. чем интересуются современные девушки я хочу только спросить есть ли э, мечта такая лет через 20-25? Мечта, ну, возможно, самореализоваться в каком-то направлении, вот. Принести что-нибудь в мир, а может и получится. Все получится, а потом станете профессором СППГУ и подниметесь на эту сцену уже в другом качестве. Меня зовут Эрика. А, Эрика, вы петербурженка или вы, на, ну, Вчерашние гости города? Я из Самары. Расскажите, что сподвигло вас приехать с Волги на берега не вы и, я так понимаю, возможно, остаться даже здесь? Да, я очень люблю Петербург и поступала... не с первого раза, в общем, я поступила и подавала только вас по ВГУ и очень счастлива сейчас находиться здесь. Но вот если подумать, подумать на 10 лет вперед, расскажите, кем вы себя видите? Это радио, это э, телевидение, может быть, это блогосфера. Вот что сейчас в голове, какие картинки? Я не могу сказать сейчас конкретно, хотя, признаюсь, очень много думала об этом. И себя через 10 лет я вижу а, счастливым человеком, который смог самореализоваться и занять свою нишу. Это сейчас очень важно найти что-то свое, особенное. На сцену сейчас уже пригласили всех самых важных людей в университете. Ректоры, деканы и даже выпускников. они будут давать Жить, свои написанные слова для первокурсников. И первокурсников столько стало много, что уже не видно ни сцены, ни экрана, где показываются, а пробиться вперед просто ну, нереально. Конечно, дождь усложняет все это мероприятие, ребята все ищут друг друга, находят и знаходятся. По моим я не отношусь, и на сегодня никто сюда не пришел. Это на торжественную часть. Будет еще обучение участников, но это все